Добрый день, прямой эфир, экстренное включение по Хабарску, большие события там, Вячеслав Вячеславович, Славович, вам слово, добрый день. Включаем добрый чат, день. как звук, как картинка. Так, чат у меня не работает, напишите, как слышно, как видно, мы попробуем сейчас увидеть это, прочитать. У тебя работает чат? Ага. Отлично, тогда ты, по крайней мере, прочитаешь. Значит, ну что можно сказать, начал, ой, Хабаровск начал эстафету и эту эстафету, конечно, должны поддержать другие города России. Обратите внимание, что во Владивостоке вышли также люди, вышли в Комсомольске э, на море, вышли в разных селах дальневосточных, и это очень важно, то есть Дальний Восток закипел. Важно, чтобы Россия поддала пару, да, угля подкинула. Это, это очень важно, потому что ну, если продолжения не будет такого рода, то протест, естественно, затухнет. Потому что люди будут смотреть на всех остальных, как они на это реагируют. Если они будут одни, ну что они могут сделать? Да, они там не готовы пока еще к бунту, потому что если бы они были готовы бунтовать, они бы начали это делать сегодня. И это, в общем-то, один из двух путей. Вы же понимаете, что путь к революции – это либо бунт, в непосредственно взятом Хабаровске и потом на всем Дальнем Востоке. Либо это поддержка э, невооруженная и такая мирная поддержка всех городов России. То есть, если бы во всех городах России начали вываливать такие толпы, как в Хабаровске, под 100 тысяч человек, тогда как там проживает всего... 600 тысяч, то все, ну, как-то это показатель голосования по этой страной конституции, да, по этим, э, по, как, по доверию Путина и по всему остальному. Понятно, что нет никакого доверия, понятно, что люди увидели сейчас, э, как они действительно относятся э, к э, власти, они этого не знали, они даже сами не знали, как они к власти относятся, теперь они знают, они видят, да, и... Что я хочу сказать? Во-первых, я хочу призвать всех жителей Дальнего Востока, особенно тех, кто с нами взаимодействует, те, кто входит в Комитет по борьбе с Путиным, те, кто является партизанами, Мальцева, волонтерами, поднимайте людей, поднимайте. Пора выходить. Отличный хэштег «Пора выходить». Да? Булыжник, оружие, пролетариат. Тут другого никто ничего не придумал. Поэтому выходите по максимуму, выходите мирно, без оружия. Да? И это должно продолжаться. Призываю военных, создавайте комитеты, создавайте комитеты, революционные комитеты и продолжайте то дело, которое начали гражданские. То есть эстафету. Берите эстафету эту и несите дальше. Я думаю, что события в Хабаровске это отличная лакмусовая бумага, показатель, индикатор того, что действительно в России думают люди о власти. Спасибо, Иван, покажи кадры, фотографии. Там что-то повисло. Все. Что? Иван. Там что-то все висит у нас что ли? Зачем? ты А Да, это из Хабаровского видео, это... Менты очень сад, как видите. Тут что-то начали какие-то замечания делать. Да, видите, никого не хватает. Люди выкрикивают лозунги там. «Путин пидорас» в частности Вот там было сказано И все, и никакой реакции Ну представьте, вот эти вот Кренделя сейчас стали вязать людей Каких бы они там люлей получили, я думаю Очень жаль, что они никого не стали вязать По той простой причине, что вот как раз люлей там и не хватало Надо как раз с этого начинать И этим, собственно, заканчивать Вот, кстати, да, это полиция в истории России, да, по сравнению с московскими протестами, где всех щемили, там у них власти столько нет, мягко говоря, то есть они там просто в жопе. Не, Иван, если бы... У них даже оружие такой... отняли, по-моему. Количество вышло, вот ну, представь себе, в вот Хабаровске вышло под 100 тысяч, там проживают 600 тысяч. В Москве приблизительно там 15-18 миллионов, значит должно было выйти около 3 миллионов. Но ну, вышло в Москве даже не 3, а 2 миллиона, даже миллион, человек, миллион. И что, полиция бы что-нибудь там сказала, что -ли? Да мы бы ее и не увидели, эту полицию, они бы рассосались мгновенно. Потому что если бы в Москве вышло миллион, их сразу бы стали долбыхать, этих полицейских. Просто сразу в лед. Не они там с палками, а их. Вместе там с дивизией Дзержинского и со всеми остальными. Ну, представьте себе, сколько там могли на нагнать полицейских. Ну, 50 тысяч вместе с армией. Ну, и что это такое? 50 тысяч против одного миллиона или двух миллионов. Вообще нет ничего. Это только для того, чтобы поджечь сено, то самое, Понимаете? Это вот как раз был бы тот детонатор, показать миллионы человек живого полицейского. Это вот как раз сделать то, что нужно. Путинцы, я думаю, так и сделают, только не хватает народу, чтобы начать все. А путинцы сидиотничают сто процентов, хотя здесь, видишь, какие они ласковые, там маски раздают, облизывают всех и так далее. Сейчас по ходу будем эфира включать видео разные, которые вот. были сегодня днем. У нас просто разница в Хабаровске, 6 часов. Вот пишет, знаете, я был на этих шестях, нет ментам приказ не ультовать, народ слился, разрешили говорить только 4 предложения, свободу фургалу и так далее. Да прекратите. Ну когда такая толпа народу? что значит слился? Народу море. Народ говорит все, что хочет. Что-нибудь там разрешили. Это вообще похер. Что там? Можно проконтролировать, кто что говорит? Что? Смотрите на плакаты. Путин вор, Путин педорат и так далее. Пишут хабарский Хабаровске. и население, в отличие от остальной э ой, холобии, да нет, ну прекратить. Сейчас будут рассказывать, что в Хабаровске какие-то особые люди. Какие... Нет никаких особых людей. Все люди одинаковые. И в Хабаровске, и в Зажопинске живут абсолютно одинаковые люди. Там полиция местная, знакомся город небольшой, а в Москве замаскированные, экипированные, и не москвичи. И что с того? Ну и что с того? -то? Что вот там сейчас в Хабаровске нет московских полицейских, что Там ОМОН с Ростова, там других нагнали. Там море всякой мрази. Понимаете? И эта мразь сидит и язык в жопу засунул. Там даже снайперов на крышу посадили. Но представьте, если что-то начнется, эти снайпера как птицы с крыши слетят. При таком количестве людей, что не найдется несколько сот человек, которые полезут на эти крыши снимать этих долбоебов, что ли? Да полно найдется. Вот пишет, Так вот, кто 5-го, 11 17 в темных забралах Были китайские солдаты И в Хабаровске, если это э, сни, снимаете темные забралось, Чьи рожи под ними Ну да, надо всегда смотреть, чьи там рожи Вот с квадрокоптера снимает, Я так понимаю, штаб Навального снял Вот такое шествие, такая прогулка По Хабаровскому 15 числа в Архангельск выходит какого 15 числа августа там сейчас 18 июля уже полно всех они реально понимают что нас не задавить мы пойдем до победного конечно так и надо и наша задача как раз идти до победного выносить всю эту мразь Потому что всем, объясняйте всем и каждому, что это люди, которые вышли против действующей власти. Понимаете, просто против действующей власти. И по любому поводу, это то, что мы говорили, по любому поводу нужно поддерживать, чтобы люди выходили за экологию, за фургала, экологию, за фургала, за пофигу за что. Главное, чтобы они выходили, главное, чтобы это потом переросло в революцию, и все. А рано или поздно это перерастет в революцию, безусловно. Кроме всего прочего, обратите внимание, вот сейчас в Ростов, из Ростова там приехал АМОН. А кто в Ростове-то остался, как в том еврейском анекдоте, помните, а кто же в Лавке остался, помните, в 12 -0? Так что и Ростов должен выйти, uh -huh. чтобы ни одна сволочь не дернулась, чтобы каждый город выходил, и все понимали, что.. Нельзя никуда, никаких ОМОНовцев, там, ментов перемещать, потому что везде протест. И потом кто-то решится на бунт, и все, а дальше уже все загорится само собой. Соловьев назвал Хабаровчан пьяным выглом. Да, мне уже это сообщили, писали, ну, Соловьев подонок, понимаете, просто мерзавец. Так что, что о нем говорить? Назвал он, а оскорбил жителей Хабаровска. Для чего он это сделал? Для того, чтобы э, попиариться очередной раз за счет Хабаровска. Не надо обращать внимание на него. Не надо его пиарить за счет Хабаровска. Он козел, и с ним мы разберемся потом. Все должны понимать, что надо взять власть, а потом разберемся и с Соловьевым, и с Путиным, и с Медведем, со всеми разберемся. да, Не спеша так. Помните, как в том анекдоте про бычков молодого и старого, да? который говорит, надо говорит, сбежать сейчас вот, говорит, с этой горки и вон, ту пеструшку трахнуть. Быстро, говорит, надо сбежать и страхнуть, а старый бык не надо медленно спуститься с горы и перетрахать все стадо. Вот так мы и сделаем с вами. Медленно спустимся с горы и перетрахаем всех путиных, Соловьевых, Медведевых и всю прочую врази. В Москве невозможно выйти сразу. Ну, автополицай, автозаки, штрафы стоят, стоят даже в метро. Ну вот 26 марта, если вы помните, семнадцатого года пятьдесят тысяч человек вышло. Это, видите, всего на 50 тысяч больше, чем в Хабаровске. Всего на 50 тысяч. А уже как всех там раком поставили. А если бы вышло 300 тысяч, то можно было смело начинать революцию. Так, ага. Вот тут Москва цитадель зла Которая все уже высосывала Из страны все Ну это что Москва что ли высосывала Москва и москвичи что ли высосывали Нет Путинский режим высосывал Конкретные люди с конкретными фамилиями Всякие Путины, Кудрины, Медведевы Да большая часть кстати Из них вообще из Питера ну, мы же не говорим, что это Питер всех ограбил там, и... Жалко, что нас не смотрят два миллиона человек. Ну, что же тут... Как можно сказать... Просто сожалеть об этом, наверное, мы не будем. Надо помогать распространять информацию. И будет и два миллиона, и больше. Так. Стратегическая дальновидность. Они из Ростова, а мы в Ростов. Конечно, так и в этом особенность партизанской тактики. Именно, то есть нападать там, где противник не готов. Это очень важно. Он говорит, ага, очень хорошо. Вот эта фотка, я думаю, историческая. Такая в небо уходит, видите, толпа уходит в небо, такая. или наоборот с неба спускается такое воинство небесное. Очень крутая фотка, небесное воинство. Так реально. еще раз по этим, по количеству, да, по проценту получается, сколько там 100 тысяч вы говорили вышли, да? Ну, некоторые считают, что 100 тысяч, полиция, я так понимаю, говорит о 85 тысячах, ну и так далее. Кто-то говорит... Ну, 90, а население Хабаровска сколько 50, там? 600 тысяч. То есть, это, ну, это примерно если в Москве вышло бы пару миллионов, как минимум. Больше какой пару миллионов. Ну, в Москве, если говорят, там 15-18, да? Так что это же, если 100 тысяч вышло, это даже не шестая часть, потому что нужно понимать, что есть совсем старые люди, пенсионеры, есть э, э, дети, которые, конечно, никуда не пойдут, включая и младенцев и так далее. Поэтому и от взрослых людей, от взрослых людей, это вышло практически каждый пятый, 20% взрослых людей в, в, в, в, в таком избирательного возраста, да, электоратах, я бы сказал, 20 20% электората. Ну, все, это капец. Нам, нам даже такое количество и не нужно, понимаешь? Вот если бы во всей стране вышло 5%, во всей стране, то все, писец путинскому режиму. А здесь вышло 20%, понимаешь? Но только, к сожалению, в одном месте, ну, не в одном, там, в Владивостоке вышли, в Комсомольске вышли, где-то еще там. В Москве, кстати, там прогулки достаточно массовые, и про Москву помалкивают, потому что э, очень страшно сейчас развивать эту тему путинским: про что протест идет везде, они готовы. Уже сейчас даже говорить про Хабаровск Ладно, пусть, да Но только про Хабаровск Чтобы про, не, про что прошло другое не говорить Потому что понятно, что народ берет пример Поэтому наша задача и ваша в том числе Все товарищи мои, друзья, зрители Просто распространяйте информацию о событиях в Хабаровске Говорите о том, что Хабаровск восстал И так далее Несите разумное, доброе, вечное Чтобы... Мы могли продолжить, так скажем. То, ну что... да, даже и в Москве уже задержание. Дало... Я сейчас почитаю данные, ну чуть позже открою. А, потому что были проте... Идут протесты в Москве параллельно, в Петербурге, в других городах. Так, вот тролли набежали, представляете? «Свободу шаману» Елена Сафронова пишет. «Действительно, в Якутии давайте поднимайтесь за свободу шамана. Идите к этой психушке. Люди, которые их поддерживают, его, съезжайтесь отовсюду. Начинайте. Сейчас самое время. Будут очень путинцы бояться. Сейчас надо трясти их, как грушу. Это тот самый момент». Востоке восходит солнце, да. Даже если выполнить требования хамаровчан, на этом не закончится. Сжимаемое длинное время пружина рано или поздно выстрелит и проломит кому-то гол. Никому-то охуелует, во-первых. А во-вторых, если Путин отпустит фургала, ему писет Путину сразу же. Сразу же, вы же понимаете. То есть он всю жизнь себя позиционировал как некий мачо, который не идет ни на какие уступки. Тут его начали дрючить, он начал какие-то деньги э, совать, да? то есть там, народу какие-то там смешные пусть, но все равно. То есть пошел на какие-то уступки. Да? Сейчас, если он опустит Фургала, все, это будет его последнее, это «Лебединая песня» будет. Поэтому нужно добиваться в любом случае, чтобы это произошло. Обязательно Сейчас ну, они начнут там скулить, что что-то там, вот президент посмотрел, вмешался там, и вот понял там он вот, что-то. Я думаю, ну, такой вариант возможен, потому что они сильно засали, и это еще не было этих событий. Они уже сались, блядь. Ну, я так понимаю, фургал уже в Москве, его специально вывезли, да? конечно, естественно, чтобы, чтобы а, там он не выскочил. ну для Путина будет принципиально, да, потому что он будет держаться до последнего, испугается, нет, смотрим. А, но я скажу, что вот эти протесты это уникум для России, что-то похожее я не припомню. Вы помните, что такое, чтобы регион восставал там? Ну, регион э -э, воставал э -э, в Саратской области, если вы помните. Пугачев там уставал, да, и это, Иван Иван Ивантиевка, кто там? Ивантеевка, да? Тогда Ивантеевка восстал. Протесты были в Саратской области достаточно мощные. Ну, а так, таких, конечно, чтобы такой город огромный для Дальнего Востока, это очень большой город Хабаровск, И он фактически весь восстал. Так что Сердце радуется, глядя на такое. Да, ну, вы понимаете, сердце с одной стороны радуется, а с другой стороны есть какое-то вот ощущение ну, недосказанности какой-то, недоделанности какой-то, да. То есть если бы сейчас начали там уже ментов выносить, тогда все было бы понятно. А здесь вот люди выходят, и есть опасность такая, того, что люди потом зайдут и все, скажут ну все, мы повыходили, попротестовали вот это вот пугает то, что это может вдруг закончиться не найдя продолжения что этот фитиль, который подожгли, вдруг потухнет надо, чтобы он не потух, надо, чтобы он распространялся, чтобы другие города вспыхнули и чтобы в конце концов детонировала вся Россия Ингушети у вас Выставала. Да, вот Ингушетия выставал, правильно тут пишут. Я сейчас Ингуши сидят в тюрьме, ингуши, и никто, причем старейшин их, и никто не бросается в их защиту, особенно это так называемая либеральная публика. А это люди, которые выходили за нашу и вашу свободу. Поэтому, конечно, очень важно э, помогать людям. Очень важно, чтобы, если в Хабаровске начнут кого-то хватать, чтобы за каждого, кого схватили, вы вышли все. Потому что, вы понимаете, могут схватить там любого. Поэтому каждого нужно защищать как самого себя. И это главная проблема. Проблема в России в том, что люди не защищают друг друга. Так... Они покрышки забыли поджечь. Ну, в этом есть определенный, как бы сказать, цимус такой, да, кайф. Пожечь покрышки, погреться, там, 30 с лишним градусов, наверное, прохладно, поэтому можно было бы погреться горящими покрышками, в общем-то. В этом нет ничего плохого. Это такой некий антураж протеста, который уже говорит... О следующем шаге, который будет сделан Здесь пока следующий шаг непонятен Непонятен Если протестующие начинают сжечь покрышки Все, следующий шаг абсолютно понятен Что они будут делать дальше И тут уже следующий ход властей То ли они бросаются разгонять То ли пытаются договориться и выполнить требования Так... Слава Бога, Путин не смотался в Угорную, ее надо надевать наручники. охраняет 50 тысяч морей. Федеральная служба охраны – это 50 тысяч морей, Можете себе представить. Поэтому проблематично на него надеть наручники. В регионе сохраняется сложная ситуация. Эпидемиологическое, и полицейские раздают маски на месте. Ну, кардинально, да, другая, полицейские раздают маски. Вместо того, чтобы бить, задерживать и, и ломать. Ну да. Ну Я вот, прошу. показана ситуация. Путин не контролирует Россию. Все это фуфло, которое втиралось десятилетиями, регионы реально могут отколоться. Реально можно они могут там сделать свои там. Какие-то округа, республики. То есть все это очень серьезно оказалось. Я, кстати, не ожидал, на самом деле, как-то. Вспыхнуло там, где не ожидали. Ну, задержали сколько? Ведь же не первый раз губернатора же убирают, правильно? Ну да. Сколько раз было? Это норма для России. Путин сказал, убрали. Это чисто бандитский способ, криминальная движуха. Кто-то там что-то не ловил. Ну, там я смотрел, у них какой-то давний конфликт у Фургалова. То есть он... Давно что-то Путина шатал в края, выщемлял его туда, оттуда точнее. Выборы выигрывал потом, людей его убирал, Единая Россия там обнулилась, вообще ноль набрала. А вот Путин увидел, видимо, конкурента, страшного в кавычках. Ну, ну нам фургал да. еще пригодится, я думаю, в будущем. Да, понимаешь, не имеет значения, фургал, не фургал. Главное, что народ нам пригодится, понимаете. Да, Востов, это да, народ, это, конечно, с этой пригодится. стороны без разговоров. И тут кто-то написал, вот у меня проскочило. Так, так, так, сейчас. По поводу Пугачева. Тут спрашивают, вот, когда в Фугачеве вспыхнуло, где был Мальцев? Мальцев э, транслировал все это, если вы помните. Это 13-й год, э, июль месяц. Да? Так что посмотрите видео. Наши, э, мои, так сказать, все товарищи, кто смог туда пробиться, пробились. Кого-то остановили. Да, я так помню, Рыжову тогда остановили, кого-то еще и так далее. Так что мы нормальный процесс, который там происходил, освещали. Я могу только сказать, что тема там была не очень такая приятная. Да? Тема была как бы это сказать, противодействие от них одних национальностей другим. То есть э -э такая, такая была стравка, да, межнациональная, которая, конечно, нас не устраивала. Я бы хотел, чтобы выступление было против Путина, а не против там ингушей, чеченцев, там, кого, какой угодно другой нации. Они нам не враги. Нам враг Вова Путин. И поэтому, когда пытаются перевести стрелки, на какую-то национальность, на какую-то социальную группу Которая якобы виновата в тех проблемах, которые везде у нас да, В том числе и вот такие убийства, как были в Пугачеве Да, там в том конкретном случае виновники были лиц конкретной национальности Но вы же понимаете, что это только повод, а не причина Причина межнациональных конфликтов, причина того безобразия, которое происходит в России, и находится в, так сказать, в рамках выражения «разделяй и властвуй». Вот Путин этим и занимается. Правда, очень плохо занимается, потому что он сам дегенерат, и у него на службе такие же дебилы. Я подтвержу, да. Межнациональные конфликты с 2000 года четко провоцирует Путин хитрыми манипуляциями и выигрывает власть только от этого всегда. Загоняя там русских в какое-то положение рабов других господ, либо какие-то провоцируют медийные всплески после очередного нападения, либо убийства, и на этом они только выигрывают. А, ну и под этот шумок сразу же экстремистские там всякие законы, что надо бороться с межнациональными конфликтами, а значит надо посадить кучу русских. Ну и до кучи и чеченцев тоже. Вот пишет Путин красава, таких мальцевых как ты тараканов под плинтус загнал. Я себя не чувствую, во-первых под плинтусом, во-вторых представляете у этого пидора в а, армии, авиация, флот, миллиарды денег, убийцы, грушники, ФСБшники и вся, и вся падла, блядь. И он так застал Мальцева 5-го, 11 -го, что там обдристался жидко, блядь, что со золотом его генерал рассказывает, какой Мальцев подонок. Так что я точно не под плинтусом сижу. Я оттуда, где я сижу, я выйду. И вот Путин и ты будете вместе сидеть под плинтусом. Да, в петушарне будете сидеть, ублюдки. Так. Мальцев и Белецкий, а где ваши соратники в Хабаровске? У нас достаточно большой, кстати, в Хабаровске. Количество соратников у нас только партизан, там, я не знаю, с десяток человек. Строими я переписываюсь, но у нас нет абсолютно никакого желания их сейчас демаскировывать. Какой смысл показывать этих людей? Да? А в Хабаровске у нас много, и в Хабаровске, и в Владивостоке и вообще на Дальнем Востоке очень большое количество. Так что есть города, в которых. Но наши движение очень представлены серьезно. И один из них как раз Хабаровск. И я не буду, так сказать, больше говорить, чем нужно. Да? Но как-то так случилось, что по краям у нас самые мощные структуры. Так, Бантиуронов. Ну а что же с ними еще делать? Конечно. Вот те люди, которые здесь сейчас присутствуют из Хабаровска, наши сторонники, ну, без рассекречивания, естественно, как там через VPN, напишите. Мне просто интересно, сколько людей, хотя я думаю, что они еще на улице продолжают, но вполне допускают, что у них есть телефончик в руках, и пришло оповещение, что мы в эфире, они смотрят всегда, Вячеслав Вячеславович, не пора ли вам лететь в Хабарск? Нет, конечно, не пора. Как, как можно лететь в Хабаровск, когда там пока еще мирный протест? Вот если бы в Хабаровске, да, что э -э, захватили администрацию, все полицейские участки развалили, сожгли нахер ФСБ. Вот тогда был бы пора. Вот э -э, признак, главный признак это Сожгли ФСБ. Это все, это надо ехать сразу. Пишут, вот спрашивают о твоем здоровье, Иван. Говорят, что ты... Похудел что-то как-то. Ну, здоровье. Здоровье улучшилось. Я не похудел, я жир сбрасываю. Все отлично. Ну, слава Богу. Не, нормально все, что. Наоборот, я просто выгоняю то, что набрал за эти годы вот. политической деятельности. Чувствую себя офигенно, бегаю. Потом я планирую записать, просто руки не доходят. И... Вообще по спорту там ролик, как, чем я занимаюсь, чтобы не было. То есть многие не понимают, немножко панику, думают, что я заболел, умираю там что-то. Нет, друзья, все У... наоборот, огонь. Готовимся к войне. Надо быть в форме. Вот какая-то иди иди-то, иди ты, иди ты, Павлиновна, иди ты, Павлиновна. Говорит, скотина Мальцев, сидит в Риге, гуляет по Иманте. В Риге я последний раз был в ноябре 1980 года. То есть 40 лет назад. Вот. Поэтому как-то. Не вреди я. Так. Слава Путин, чем отличается от Гитлера? Вы знаете, Путин принципиально отличается от Гитлера. Гитлер прорвался к власти сам. Гитлер устраивал пивной путь. Гитлер сидел в тюрьме. Гитлер победил на выборах. Гитлер заставил действующего президента Гинденбурга поделиться властью. И в конце концов захватил власть целиком. Последовательно все это делал. В конце концов провел ночь длинных ножей. Потом отказался от услуг западных банков. Да? Потом победил за 9 месяцев безработицу. Накормил немцев. Дал им работу. Да? И потом завел их вы сами знаете куда. Устроил мировую войну. Мировую войну устроил, да? И вот обратите внимание Путин. Да? Полное ничтожество. Абсолютнейшее ничтожество. Которого взяли как зайца вытащили из мешка. И сделали президентом. Гитлер был никто. да, Но пошел в армию. Служил. Получил э, награду. Железный крест был отравлен и притом, скорее всего, двойной или тройной смесью. То есть это значит и прит, сианит, и еще что-то. Ну, синильная кислота. Поехала у него крыша очень сильно, На там он и стал таким злодеем из-за действия как раз э, сильно действующих ядовитых веществ, потому что мы все знаем, что у него был достаточно серьезный заболевание после этого психическое, да, когда у него не видели глаза, а они не были поражены, он не мог ходить, а центральная нервная система не была поражена и так далее. Поэтому при всех тех трудностях, которые были, при всей, так сказать, при всем вот страшном образе Гитлера, человек, который сделал сам себе что ни в коем случае нельзя сказать про Путин, потому что это не ничтожество, которое всегда кто-то делал, да? и что, вот представьте себе, если бы пришел к власти в России человек, который сам добился этой власти, сам вырвал эту власть, Россия была бы в такой жопе, что ли? и такое ничтожество, которое там приползло, его там за шкиряк туда пропихнули. Одним же, было, то есть даже на злодея такого классического он не годится. Нельзя ни с кем его сравнить. Просто вот России не везет. Да даже злодей у нас такой комнатный, блядь. Так... Да, все правильно говорят, сидите за бугром и ждете, пока за вас все сделают, погибнут тысячи хороших людей, многие семьи из-за вас пострадают, а вы припретесь на готовенькое черти. За нас пострадают? То есть это вот люди сейчас вышли за нас, что ли? Ты дурак, вот они за фургала, что ли, вышли? Вот эти люди, которые против Путина. За Ленина люди, которые участвовали в гражданской войне и воевали. Или во Второй мировой войне за Сталина они воевали. Дебил были. И вот таких дебилов море, это же вот какой-то там, я не знаю, нодовец он или кто, представляешь, вот он на полном серьезе рассматривает то, что люди выйдут за нас. Вот представь себе на секунду, Мальцев взял и помер через пять минут вот после этого эфира. И что, людям выходить, что ли, не надо? Что, на, они на Мальцева должны смотреть? Выходить им или не, не выходить? У них жизнь с Мальцевым, что ли, связана полностью? Да, умер Мальцев, все, кранты, Больше жизни нет. О чем ты говоришь? Так. Да, видео очень много интересных. Вообще невероятные видеоматериалы. Распространяйте их везде, пишите во всех соцсетях. Не, не, не пожалейте своих выходных. Я вас прошу, всех, вот кто слушает сейчас, как бы вы ни относились э, к нам, э, нормально отнеситесь к себе вы за свою свободу воюете понимаете за свою не за свободу мальцева не за свободу белецкого у нас общая свобода это свобода россии сейчас москву включу Нашу. Mm. Uh -huh. москва были задержаны а, ну не не сильно много но оказывает тоже поддержку ну да нет прогулка Обратите внимание в основном люди молодые вышли ну, за такие прогулки сколько у нас людей административно отсидела Да. -да. Бота в куча, значит, эфир в топе пишет. Ну, конечно. Пишет парадокс: национальный лидер с 86% поддержки Путин теперь вряд ли когда-нибудь сможет посетить российский город Хабаровск. Его так как минимум там как минимум освистают. Да, конечно, то есть он и сам не решится ехать в Хабаровск. Или тогда, может быть, как это сказать, Ну, представьте, я просто прочитал, тут человек написал, у меня одновременно мозг работает сразу с двух сторон, вот Он интересный вопрос тут написал Вот Я имею в виду, что э, если Путин приедет в Хабаровск Да, такой может, возможно То всех удалят с улицы Нагонят его вот этих, как они там, бороваки, церковники и прочее Ну кто, толпа, группа поддержки с ним ездит Клоунов каких-то Эти клоуны там будут изобретать Рожать народ. Это вот какое-то село. Да, Коцк да. село, бабушки и дети вышли. На протест. Вот Вадим написал Вячеслав, вы не Юки Мессима. Может, это и к лучшему. И не понимаю, что он имеет в виду. Если имеет в виду сексуальную ориентацию, то я точно не Юкиумесима. Если он имеет в виду что Юкио пытался поднять бунт, да, то есть пытался армию поднять в защиту императора и против новшеств японских различных, в том числе и против правительства. Ну, это был такой самоубийственный акт. Что ж, здесь я тоже, наверное, не Юкио Юкиомисим Юкио был фанатом Сипуку, то есть самоубийство. Да, но вы знаете, вот в чем парадокс? Вот всю жизнь он писал самые лучшие произведения именно касаются этого акта, именно касаются акта самоубийства. А и вот у него, у самого это достаточно плоховато получилось. Ну, То есть, когда человек делает... Э, сипуку да, э, не, не, не человек а самурай да, то его товарищ который называется косяку должен отрубить голову ему то есть чтобы он не мучился он зарезает себе живот это харахири э, называется у неблагородных людей а у благородных людей в японии называется сипуку вот и косяку отрубает голову э, э, мисима со своими товарищами Захватили штаб Армии Японии То есть он одетый в форму Его все знали, приехал с мечами Они были только с мечами Ну так как это часть Форменной одежды, самураи То никто у них не посмел мечи отнять После этого они захватили в Пятером очень быстро штаб Никто особого сопротивления не оказал И пытались С людьми Пообщаться с военными Пообщаться, ну там пригнали вертолет Вертолет мешал, но ну, а потом другой Мешал, чтобы э, э, Солдаты его услышали Он был достаточно авторитетен И в результате В общем-то поняли, что ничего не получается И тогда он принял решение покончить С собой, сделал себе пуку А козяку не смог Отрубить ему голову, ударил пять раз И в общем-то только сильно Его поранил, но потом он Все-таки скончался, так что я точно не я с собой кончать не буду, я буду кончать с Путиным. Если Миссима выступал против конкретных изменений в обществе, связанных с прогрессом, то я как раз выступаю за изменения в обществе, связанные с прогрессом. Я стремлюсь сделать Россию более прогрессивной, лучшей и так далее. Слава, херня, все это устал ждать. Народ терпил и спасайтесь безумцы. Ну, посмотрим. Все это раскачивается, конечно, долго. И всем уже сильно надоело. Но, может быть, как раз в этом-то и суть, что всем сильно надоело, и поэтому все должно пойти быстрее. Владских флагов почти нет, только флаг города Хабаровска. Да, Валентин, вы заметили интересную вещь. Да, действительно, три колоров нет. И, в общем-то, э -э не ни сегодня-завтра ни уже начнут там обвинять людей в сепаратизме. Потому что, насколько я понял, и из переписки это видно. Люди как-то хотят дистанцироваться от Москвы, хотят, чтобы их не грабили, и связывают э с ограблением Дальнего Востока э с действиями федерального центра. Это очень серьезно. Абсолютно правильно, потому что флаг уже Путин как только можно со всех сторон, как говорится, зашкварил. Вот. Я уже давно предлагал еще в Москве Гальперина отказаться, но не нашли альтернативу, пришлось как-то применять все равно триколор. Кстати, что с флагом делать в будущей России? Да, ну что, предложат люди, какой флаг, проведем конкурс и все, проголосуем на референдум. Ну да, референдум, то есть провести конкурс, выдвинуть варианты провести референдум, потому что новая да. Россия не должна быть связана с ельцинско-путинским флагом, потому что он уже в сознании масс, он именно ельцинско-путинский, в очередь, путинский стал. Много нареканий да. было к российской оппозиции, потому что они использовали этот флаг. Я к нему нормально отношусь, он но история России, как говорится, но о, символы правят миром. Да. Ну, я к нему ненормально отношусь, так что... Но это не важно, все зависит от того, за что люди проголосуют. Так... Ну а вы, друзья, которые смотрите эфир, если у вас в Телеграме есть интересные видео, о них полно, скидывайте к нам на канал Народовластия в Телеграме, в чат. Я его мониторю, сейчас вот нашу подборку сегодняшнего, сегодняшних акций и скидывайте обязательно. А вот тут какой-то уссурийский тигр пишет «Вы что, думаете, вам долго удастся через «ц» э, нарушать закон и проводить беспорядки? Скоро вас блогиров и либеральные СМИ прищучат, прищучат». Вот такой вот «Тигр, слышь, Тигр, ты я понимаю, что ты слабоумный». Но все-таки я слышал, что есть вот э, программа у дефектологов очень серьезная, которая даже слабоумных обучает грамоте хоть какой-то минимальный. Ну, потому что вот то, что ты написал, это уровень, знаешь, какого. Ну, блядь, в третьем классе уже Двоечники лучше пишут, чем ты, понимаешь? Поэтому как-то я тебя даже удалять не буду, потому что ты так смешно пишешь. Поэтому я тебе советую, конечно, обратись за помощью. Сейчас уже существуют методики помочь. Ну, потому что я же понимаю, что и во всей остальной жизни ты такой, такой же дебил, понимаешь? Не только вот в написании всего этого. Представляю, представляю как ты все другое делаешь. Блядь, жуть. Так если протест не ослабнет еще 2-3 дня, тогда можно будет записывать жириков полевые командиры, потому что это Сибирь, и шутки тут могут не пройти. Ну, не знаю, насчет полевого командира, Жирик очень сильно сыт сейчас, потому что это же против его собствен... собственного, так сказать, бизнеса, здоровья и всего прочего. А бизнес у него политика. Представляете, как может обломиться у него все. Вы что думаете, Жирику революцию что ли, нужна? Так. Слава, что будете делать с федеральными каналами, отдадите в частные руки или оставить в государстве? Конечно, государству зачем в частные руки отдавать, кому в частные руки мы можем отдать. Мы разделим долю этих федеральных каналов на каждого жителя России. Да? И все. И каждый житель России сможет проконтролировать, чем они занимаются. Также там будет сидеть какой-то избранный руководитель этого ГТРК да, будет отдавать какие-то команды, а люди будут смотреть, как он это делает. Если он это делает плохо, им что-то не нравится, они отправляют его в бан и все, и избирают другого. Какие проблемы? Точно так же, как любой чиновник, избирается на один срок. Какой смысл нам дарить кому-то СМИ? Да? Эти СМИ денег стоят, Путин, вон сколько денег туда вхерачил. Нам это совершенно не надо. Очередную приватизацию, что ли, проводить? Нет? Так. Вот что-то про путинскую проказу. Я так и не понимаю, в чем фишка, про что. Иван, ты знаешь, о чем люди говорят, когда говорят, что у Путина проказы и прочее, прочее? Ну, наверное, слухи, что Путин умирает миллионной раса и наверное в этом ну, все... ну, Путин не похож на прокаженного вообще. Никак. С этого, да, и кроме всего прочего, прокаженные умирают лет по 30-40, так что я надеюсь, что у Путина рак, а не проказа или еще что-нибудь страшное. Там Альцгеймер, Паркинсон, рак Альцгеймер и Паркинсон вместе. Да, не какая-то смешная проказа. Ну, судя по тому, как Бум Гамби там в Зимбабве или где он там умирал, то ну, современные да. технологии кровопейцы могут долго жить. Тут не надо рассчитывать, что оно само помрет, нужно прилагать к этому усилия. Я поставил человека, которого просили с камня, может быть, объясните зрителям. Ну, ну это? это знаменитая статуя, знаменитая скульптура, которая называется. Булыжник Оружие пролетариата И я абсолютно с этим согласен Вот тут написала нам Так-так-так э, Валентина, флаг народовластия Цвет солнца оранжевый Я не против, очень мне нравится Оранжевый цвет солнца Но и Другие-другие цвета Тоже очень хороши Но оранжевый, да, очень Прикольный такой да. Какие там еще кадры? Ты Что сейчас показываешь? Я не вижу, потому что... Не, пока ничего, И пока человека я выстрел. Сейчас я запущу большой ролик на пять минут. За... За спинами пойдет. Так что это по поводу скульптуры углужника оружия пролетариата. Это такой был скульптор Иван Шадр, который, ну, я ж не помню там в каком году, ну, мне кажется, это уже после войны было, сделал вот такую скульптуру, и она пошла уже э, везде, и в маленьких, и в больших, э, так сказать, вариантах э, производиться в Советском Союзе, а потом одумались. Понимаешь, потом одумались, и в 70-е годы прекратили это совсем, то есть тиражирование этой скульптуры прекратили, потому что поняли, что булыжник-то непонятно в кого полетит. Да, то есть те, которые сидели там в Москве, они, они поняли, что, наверное, в них может полететь булыжник. А может быть, они еще раньше поняли, может быть, когда в Научеркасске люди поднялись. Поэтому это такая провокационная скульптура, и очень она важна для нас. Очень важна. Так. У Путина супер шизофрения, но место ему в психушке. Да, нет у нее никакой шизофрении, помилуй Бог, какая шизофрения. Если бы у нее была шизофрения, только его возрасту, понимаете, у нее сейчас уже наступил дефект личности. Что такое дефект личности? Когда у человека остаются только хватательные и глотательные рефлексы. Ну, у него, конечно, есть хватательный и глотательный рефлекс, но не только это, у него еще помимо этого масса всего, да. Поэтому, конечно, у него нет никакой шизофрении, безусловно. А если есть, то какое-то старческое заболевание. И все. Вот с кем я разговаривал, в том числе и Евгений, а он для меня суперавторитет с точки зрения э, неврологии, да, говорит, что возможно Паркинсон или э, Альцгеймер, то есть характерный вот тремор, руки там, и, прочее, и прочее, но на, на это не надо уповать, вы понимаете? Ну да, ну предположим, Путин завтра сдохнет. Что, они не сделают двойника, что ли, очередного? Тем более, он там сидит в бункере, они еще не сделают видео двойника. Да сейчас эта программа, любой школьник может сделать видео двойника, кого угодно. Хотите Мальцева, хотите Путина, кого хотите. Поэтому я думаю, что не надо нам на это уповать, там не надо ждать милости от природы, когда сдохнет Вова Путина. Это как а в, в романе Джорджа Орла, «1984» «Большой брат, которого не существовал, и который наблюдал десятилетиями за всеми, все его боялись». То есть это некий образ. Будет ли жив Путин? Нет. Если система сохранится, и, и то окружение, которое сейчас есть вокруг него, так называемое Политбюро 2.0, то путинщина будет... Только сколько они существуют. Им нужен некий вот этот образ большого брата, страшного вампира. Да. да, насчет того, что жить... Ну, вампиры долго, они живут, пока кровь сосут. То есть, пока Путин убивает, губит, э, лютует, то я думаю, что он наоборот у него омолаживается только. Ну, вот, вот, вот. Так что вы зря думаете. Нельзя рассчитывать на самостоятельное Изгаб... Это... избавление от вампира. Это... Угу. Это классический вампир. Так что тут ничего вот нового. Тут... История человечества знала таких. Тролль залез какой-то. Путин в сравнении с вами мой лидер неучи. Ты, наверное, не понял, куда залез Это Он нас неучими называет. Обхохочешься, блядь. Придурок. Нашел неучи. блядь. Там Элла, не П. А? Там L написано, не П. <сёк> Нет. <сёк> я уж удалил его, так что я даже и не знаю, что там написано, да. <сёк> Кинзаза тоже люди только голограмму господин ПЖ видели. Да, очень, кстати, похоже. Хорошо, вы подметили, вы молодец. Так оно и есть. Спрашивает ВВ, что скажете о Медведеве? А что я про Медведев каждый день говорю? Ну так... Путин, Недомирок, а этот еще такой. половину Путина. Минимы такой. Что такое Медведев? Ну, какой-то алкаш, да, который... Ну, представьте себе, я говорю, Путина вытащил алкаш Ельцин из, из мешка, да, ничтожного Путина. А тот вытащил, блядь, еще более ничтожного Медведева. Это же вообще обхохочется. Пишет, а может, его и в живых-то нет уже, а мы думаем, что он в бункере. Может, и так, я и не удивлюсь. Но что это меняет? Вот если он есть в живых, значит, надо преклонить колени, если нет в живых, значит, там не надо, да? Давайте с вами обсудим этот вопрос. Что дает Путину легитимность? Кровь королевская? Он король? Он наследник престола? Вот имеется в виду, важно, жив ли или не жив настоящий наследник престола, да, там какой-то э, этот пришел, лже Дмитрий, да, еще там кто-то пришел, там какой-то лжебник, да, э, там. А Путин-то он в любом случае и так, и так лже, настоящий ли он, не настоящий, он все равно нелегитим. Это абсолютно нелегитимный товарищ, поскольку он точно не королевской никакой крови. И у него нет никакого там э, ни державы да, в руках ни Скипетра, никаких других монарших атрибутов у него нет. И никто не присягал ему, как монарху, да, из народа. Поэтому нам абсолютно безразлично, настоящий он там, искусственный и так далее. Он любой не настоящий. Нужно понимать, он любой не настоящий. Потому что настоящий президент избирается народом, избирается совершенно открыто, честно. Понимаете, они рисуются, где-то ему там эти протоколы, да, там э, левой ногой. Нужна смена общественно-экономической формации. Да она сама меняется. Это... От нас же это не зависит, смена общественно-экономической формации. Это от развития прогресса зависит. От развития технологий. Так, ну что, Иван, наверное, будем заканчивать, да? Продолжаем? Давай. Не, не заканчиваем. Я просто как раз ролик сейчас хотел выпустить. Показать. И у нас есть еще материалы. Буквально еще. Давай показываю. Пару. И что, если Фургал вернут в Хабаровск, будет все как и прежде, увы, не хит. вы что, шутите, что ли? Если Фургал вернут в Хабаровск, Путина вынесут уже да, через некоторое время сразу, понимаете? Потому что все, это, там скажут, Акела устарел, Акела промахнулся, там свои же уже начнут заднюю включать, уже будут посматривать на выход, вы что, нет. Pro Так. Упула новая погоняла, плешивый маразматик, по-моему, неплохо. Нормально, а что ж? Плешивый маразматика это хорошо. Хабаровск, мужество и силы вам. Я с Украины смотрю, что вы э -э -э уберет убийцу украинцев, да? Да Путин просто убийца. Неважно, украинцев, сирийцев, русских, чеченцев, ингушей, э, ливийцев, да, там, а, или арабов, если в общем можно сказать. Путин просто убийца. И это уже достаточно для того, чтобы его, как вы понимаете, судить. И, и все прочее. «Вам, гнидам-либералам, недолго осталось терпеливо, терпению власти есть предел». Уссурийский тигр опять пишет. Наверное, проверял уже через это. Долго-долго не писал, но проверял через орфографию. Во-первых, уссурийский тигр. Какой ты нахер тигр? Ты хрен с горы магнитной, уссурийский Наверное, близко там не стоял, даже не понимаю, что такое слово сурийский, да. Но дело не в этом. Отвечаю этому тигру блядь, Плюшевому. Во-первых, мы не либералы. Да? Начнем с этого. Плюшевый тигр. Мы не либералы. Да? А во-вторых, терпению власти есть предел. Да я тебе скажу, что терпению власти нет никакого предела, потому что у власти нет никакого терпения. Эта власть, так называемая, путинцы своей шоблы грабят нас уже 20 лет, а это еще Ельцин грабили. А терпение, к сожалению, у народа, ну как видишь, оно уже заканчивается. И я тебе советую вот что, ты возьми свой язык, заткни его в жопу, и помалки, потому что когда все случится, ты по глупости своей, понимаешь, что ты необычный тролль, ты дегенерат, понимаешь, и ты по глупости куда-нибудь вылезешь, и тебя повесят рядом с Грефом, с Хуефом и со всей остальной шоблой, повесят за шею, понимаешь, дурака, я понимаю, что ты нищий, я понимаю, что ты урод, понимаешь, но тебя еще и повесят за те грехи, которых ты не совершал, понимаешь, в чем ужас-то. Поэтому ты, я говорю, язык свой, засунь лучше себе в жопу, там ему самое место. Я тебя не ваню принципиально. Можешь еще писать, только быстрее пиши. Я понимаю, что тебе надо проверять орфографию, но как ты это? Можешь с ошибками так смешнее. Пиши быстрее, с ошибками смешнее. Пишет, можно мне Кабаеву, я знаю, что с ней делать. Кабаева он в Ментоне живет, э, на берегу Средиземного моря, на Лазурном побережье, в сторону Италии, за Монако. да И живет в дворце, который купил Путин у бывшего диктатора Мабуту, да? у африканского. Так что насчет... Кабаевой тут точно мы не обещаем. Очень рада, что подписалась на ваш канал. Приятно оказаться в умной и приличной компании. Спасибо, Нелли. Очень приятно такое слушать. На кадрах Владивосток. Я буду комментировать. Да, давай. Он Путин, зачеркнутый бабушки. Троицк, Хабаровский край. Небольшой митинг. Плюс, ну как небольшой, небольшой визуально, а для маленьких городов он большой. Для Хабаровска он просто огромнейший. Так, это опять Хабаровск. Сейчас, Тут нарезка видео минут на 5. Хорошая нарезка. Это сам Хабаровск, вот мы видим флаги Хабаровска, шествие идет. Сейчас я вам скажу, какое время в Хабаровске, чтобы понимать разницу, кто нас смотрит в других городах и по Европе. Ну, в Хабаровске Хабаровск сейчас ночь, ночь. пол сейчас, поэтому это было. Это было некоторое время назад, часов 8 назад. Вот. Россия большая, все знают. Но не такая большая, как на картах рисуют. На самом деле просто на картах как-то визуально все это делается. Я изучал этот момент, что Россия, она самая огромная, больше Африки. На деле она не такая большая, почему-то она растягивается, именно когда глобус показывают. Ну, конечно. Не глобус, а на карте. На глобусе как раз не растягивается. Да, теперь, на глобусе не растягивается, а на она карте она больше да, всех да, там, раз, там. растянуть, чтобы там широты, параллели. Да, да, Поэтому, да. И... Когда вы смотрите на э, Бразилию, например, да, Бразилия такая малюсенькая, а Россия, он какая большая. Но вас сильно удивит, если вы узнаете, что Бразилия всего в два раза меньше России, ровно в два раза. Вот возьмите на карте нанесите. То же самое и с Африкой. Африка гораздо больше России, но на карте это не видно. Потому что она близко к экватору, и поэтому там все сжато. А в России все наоборот вытянуто. Вот спрашивает Вячеслав при обострении ситуации на Дальнем Востоке. Может ли Путин решиться на решительные силовые действия и пролить кровь? И к чему это может привести? Команду дать, конечно, он даст, безусловно. Путин, безусловно, даст команду применять оружие. Другое дело, насколько эта команда будет выполнена, а к чему это приведет краху путинского режима. Как только Путин отдаст приказ стрелять его самого и... с легкой душой. То есть, понимаете, пока нет такого приказа, у массы людей внутри стоит ограничитель, что нельзя Понимаете? То есть, вот мы там призываем людей к бунту. Они говорят, нельзя бунтовать, нельзя революцию делать, потому что они еще в нас не стреляют, они еще нас там не лупят, не убивают. Как только начнут они убивать, все, власть превращается в бандитов. А что с бандитами принято делать? Ну, понятно, что принято делать. Поэтому... Путин, конечно же, засыт до такой степени, что применит оружие, и... а дальше все будет. Победить. Я, я Вячеслав Иванович, думаю, если ситуация будет развиваться, то где-нибудь, может, и стрельнет, и это реально может быть уже революция по, всей, по другим регионам. Я думаю, что оно так и будет, то есть начиная с востока, с восточных регионов Хабаровск, и дальше, дальше, дальше, потом уже Москва, то есть самая сила Путина в Москве, Естественно, тут и у нас оппозиция со стаканчиками, и все ее постоянно гнобят, что слабенько. Нет, оппозиция есть по всей России, это народ, и он восстанет, конечно же. Путинщина обосралась, поэтому она сейчас... Там полиция вообще дезорганизована, она боится, ничего не делает, масочки раздает и слилась уже. Хабаровске. Полиция слилась, я вообще не вижу никакой полиции. Не на одном кадре. Не, ну она есть, и там есть видео, где они там в засадных, Пол, засадных, засадных полках сидят. Да, засадные полки сидят в засадах. Да. Так что, ну, вот пишет это не власть. Да, действительно, если они начнут пулять, то последние остатки э, видимости, легитимности испарятся. Так, отлично. Большое спасибо. Угу. Ну, заканчиваем вот это видео. Да, да, да. Закончилось по сути, там. Вот. Я объявление у меня, давайте тогда где-то через час, может быть, меньше я выйду. Белецкий лайв, а по хабаровскую Ну, у меня новости Украины, России И комментирую ролик свой там по чеченцам, по кадыровцам. Где-то через часик я выйду. Сейчас подготовлюсь и... Уже да. выйду в отдельный эфир. И, и я хочу еще тут ответить на один вопрос быстренько. В 1905-м стрельнули, но что-то помогло лишь спустя 12 лет. Понимаете, ситуация какая? Кто был в 1905 году у власти? Царь, батюшка, самодержец. И какая власть была самодержавная? В России декларируется, что власть народа. Вы разницу чувствуете? Народ очень серьезно ее чувствует. Царь-батюшка стрелял в своих рабов, понимаете? В рабов стрелял. И получил все равно пиздюлей потом. И самого вместе с семьей расстреляли. Но он царь был, помазанник божий, монарх. Он по легитимности ему кровь давал. Да? Потому что он был наследник престола. А эта сволочь, которая сидит сейчас в Кремле, что наследник престола, это ничтожество. И он пытается уверить народ, да, что, ну, понятно, вот никто не верит. Ну, говорит о чем? О том, что народ там за поправки проголосовал в Конституцию. И это эти поправки легитимизировали там что-то. О легитимности он говорит. Он говорит о легитимности, взятой от народа. Так если он стрельнет в этот народ, его писет сразу же этому крендель. Там что все. Народ его и так не воспринимает, как легитимного властителя. А так он поведет себя, как самодержит, коим не является. Поймите разницу. Это огромная разница. А еще разница в 100 с лишним лет. Если быть точным, в 115. Представляете, 115 лет, что нет никакой разницы. Спасибо большое, что смотрите. Очень прошу, поддерживайте Хабаровск. Очень прошу, поддерживайте протест в России, в любом городе. В любом городе э, любое протестное движение связано с чем угодно. С экологией, с коррупцией, там, борьбой с коррупцией, с храмами, там, с каким, с чем хотите. Самое главное, чтобы люди выходили, чтобы люди противодействовали власти и видели, что главный враг – это власть. Не они друг другу главный враг, а власть. Вот это так называемое. На самом деле это бандиты, путинские бандиты. Путин и его бандиты это главные враги России. Да здравствует революция, до свидания. Да здравствует революция, через час билетский лайф, путинская власть преступна. Боремся. Спасибо, что нас смотрите.